Хэйо, hey, короче, кушать зовут тут Уди, это кейс-баттл, новые кейсы вышли, тут 300 рублей на балансе, Виталий я тебе предлагаю открыть сразу. <связать> Что же нам сегодня выпадет, говно? <связать> <связать> Давай так, на, на повышение идем. Нави. <связать> Он должен выдавать. Остается 120 рублей. А, и все. За синдикат 47 рублей. Значит, фейс. Фейз должен выдать злобный дай его Начинаю операцию, поднимаю. 51 кстати, купил. Ну, купил он, купил. Надо еще раз Виталич За его X-год. Орион, орион! Орион за 2 и <laughs> все, и уходим отсюда. Жар Не, что-то пока что не дает. Фейзов надо открыть еще раз. Сейчас на фейзов поднимемся. Нет, не поднимемся. Не, не поднимемся, я стрип. За 16, мать его, рублей. Надо открывать все старые кейсики. не мне эти новые кейсы выдали. Один раз. Реликвия. Угу. Нормально. Ага. А, не, не нормально. А, не нормально. так еще раз. Блин, сливает так сливает. О, вот, это окуп x Да, 53 рубля окуп. 100 ну, рублей на балансе. и фиона. фиона. Фиона. Должна залететь. Не залетела. Не залетела. 22 рубля. 62. 62. Шерек, Шерек как упал, я помню. Шерек окупил. купил. А купил. Причем нормально так окупил. купил. Mm -hmm. Сразу, сразу до фионы считай. 007 кейс. Какой кейс, такое название? Да, синий кварц. Еще раз хочу кейс. Пришелец. Дресси Дрис, Неа. Думаешь, окупит? Должен. О... Окупил? Окупил. Нормально, окупил. Блин. 170 рублей. Что-то то, то выдает, то не выдает. Я не знаю сколько, цвет начали... Че... Окупил? Нет. Не окупил. Почти. Сейчас второй раз должен слить, а потом идем открывать нави. Это вроде слитый. Нет, это окуп. Нет, не слитый. то окуп опук вот это слитый это слитый уже, да а. не, это укуп, лол раз продолжаем все. фармим вот это слитый все, вот это слитый это уже точно слитый еще раз сейчас он должен еще раз слить, а потом мы пойдем да. теперь я хочу открыть нави нави сила и отсюда мы вытащим франклин или элитное снаряжение еще лучше нет, синдикат 47 рублей Плохо все. Сюда идем. Да. Перезагрузка. Big Star. Перезагрузка. 31 рубль. салиль Бах. Учёпер. рубля. Преобразователь. Преобразователь нормально. Бах. Элитное снаряжение. Когти. Хорош. Чисто сотейник еще набил. Проводник. Пучина. Элитное снаряжение снова. Просто фасом херачу. А мы попробуем контракт сделать. Сливаешь, сливаешь, сливаешь. Вижу, вижу, вижу. Хочу контракт сделать. А то мне многие говорят, типа, контракт ты не делаешь. фу 85. Б... Потратили 35? Нормально так. У нас еще есть бонусный, кстати, балик Что тут есть? Понятно. 30% пополнения. Но это уже в следующий раз. Да. Нет, давай-ка откроем. Вот звезды на все. Зашло, зашло, асирис, асирис, Осирис. асирис, асирис, асирис, асирис. асирис 3. рискуем? Да, сумма контракта 93 рубля, нам выпал за 50, это плохо, контракт тоже слил. сейчас <кос> найдем ульген, генератор, ульпировка, Нормально. Ура страж, ты их оставляешь? Нет, и уже говно я оставляю самого здесь. Все, что дороже, я продаю. Я думаю, надо один раз вот так вот сделать. Бах. Карамелька. И Теперь все в контракты закидываем. 55 рублей сумма контракта. 69. Отлично. А то, понимаешь, мне очень много раз в чате писали, что то что типа, и э, ты не делаешь контракты, так мне интересно. Камон, не всегда контракты выпадают. Вот два раза нам выпало, следующий раз не выпадет. Вот, бля, буду. У. Элитка. хорош. Продолжаем. Можно еще апгрейды попробовать поделать на лоу процент. На говне поднимаемся. 36 рублей. Леший. Леша, Леша, Леша и Леша, панцирь, Кидир дал нам... Дай контракт вот. Практики. Вот так вот. 16 рублей, 21. Дай, Бред, сделаем, по-моему. Бред, да сделаем... 0,5%, то есть это сколько? Рублей 60. Чувствую, не зайдет. Подожди, зашло. Нет, не зашло. Не зашло. Блять. Два слитых. Пробуем еще раз. Нет, слишком. Не слишком. Почему мне пишется два рубля? Вон. А если что, это продадим? Но он не зайдет. Хороший раскрут был, но не залетает. Прям близко. Ну он почти, почти. Прям, прям очень близко. Зашел, было бы прекрасно. 20% шанс. А, понятно. Кизбабл заблагался. 100 рублей. Пробуем скрафтить извилины. Извилины. То, чего у нас, в принципе, не хватает, раз мы такой фойней страдаем. А, не зашел. Ну и все. Короче, продолжается. Немного. 63 рубля в раз. Я решил докинуть полтинник, потому что бывает то, что сначала сожрет, а потом начнет окупать. О. Рельсатрон. Хорошо. Окуп. Я хочу сразу рискнуть. Че тут самое дешевый падает? Это билет ват. А, рентген. Королева пуль. О! Азимов. Хорош. 128 рублей. Выбили. Че тут? О, еще один Азимов. Еще один Азимов. Нормально. Еще формим. Раз, Азарт, 150, шиш. Нормально. 200 100... рублей на балансе. Ч ⁇ я, я, я хотел рискнуть всегда. Главное, давай попробуем. Давай. 275 рублей на балансе даже. Что нам выпадает? Нам Колымаг. выпадает Колымага! 225. Еще раз, еще раз. В любом случае, если даже солет у нас останется 80 рублей. 100 рублей. А, черный лотос. Ну. 118 рублей. Виталити у нас, в принципе, залетал. Ну, оттуда залетает. Пищевая цепь залетела. Брифинг, это, кстати, окуп. Да, причем хороший. давай У най, нас три сотни на балансе. Давай-най попробуем. Опа, окуп. О-о-окуп. О, хорошо. Хороший окуп. Ну, это минус. Это не окуп. Like, а, блин, хотел бы ледяной уголь себе. Да, я тоже хочу себе такой калаш, красивый. Прико прикольный калаш, да? Мода. Мода. Небольшой минус еще раз надо признать на слеп. Ну как сказать небольшой, на 45 рублей? Вот это говно, это говно сразу. Я хочу попробовать его запретить. На 200? Ну, в принципе, шанс 50 на 50. Думаю, все идет. Залетает. Залетает. Да, хорош. Прямо хорошо. на балансе. 329 рублей. Да, да я на один раз. Попадем на 40 Кейс. Хорош. Безлюдный космос. Продадим? Да. да. Блин, меня главная не радует. Еще раз хочу. Он прям манит. Я думаю, сейчас должен выдавать. Начну ограбление. Сколько ты стоишь? 184. Хорош. Зашел. Залетел прям. Он не зашел, он прям залетел туда. Экзоскелет, сколько он стоит? Экзоскелет 200, а 100, сотка, что мало сильно Пробуем Динамика 209 рублей Не залетает, хотя нет, залетел Нет, залетел, залетел, хорош, залетел 500 рублей на балансе, 552 рубля Блин, я хочу дойти до этого кейса и открыть его Афурия? Да вот от Пури, на самом деле, у меня выпадали постоянно какая-то херь, ну, блин, вот эти вот стикеры, да, не стикеры, а как они называются, наклейки, а, херь всякого выпадал, опа, Нормально. кровавый тигр, 250, давай, хорош, давай-ка сюда, вот, а, наклейки О. всякие вот эти, хорош, 350, Нормально. все, иди открывай, ровный, ровно, просто ровно, все. Ждем что-нибудь хорошее, красивенькое. Азима в петух. Сколько? Триста. Понятно, Даже Не залетел. залетел. Ну, не да. Ш... Не, было. ну можно будет еще раз потрогать. Картель. Хорош. Очень хорошо. Трогаем еще раз. Мы его, мы его прям полапаем. Это я не О. знаю, это дешево. это это, это дешево, Чел, это не дешево. На мы не окупили. Ну, мне купили, но он не дешево стоит на самом деле. Хороший старт трековский в районе полторашки стоит. Ой. Фу, давай еще раз. О, это окуп. Это окуп, хороший окуп. На я 30 буду, рублей. -а. Сколько это стоит? А, соточка. На две сотни, на две сотни. 200, 230, давай. Ну блин, мне кажется, не залетит. Ладно, ладно. Будем думать, что залетит. Не залетел. Не залетел. Сука. Чуть-чуть. Да, по Я предлагаю кое-что сделать. Контракт и что? Не, не выйдет. Не выйдет. Шанс слишком... Хотя... Легион Анубиса? 30% шанс. Или пока нет. Давай пока пооткроем. Да давай ладно пока откроем. Да сейчас два раза нами, потом идем в контракты. Ой, еще. Говнище Сливать начал. Mm -hmm. Не, вот это уже нормально. Подъем. Дай-ка пойдем один раз. Феона откроем Она нам залетала в прошлый раз. Очень хорошо. И в этот раз залетела. Отлично. А сел. Теперь, теперь можем на косарик, кстати, на косарик. Не думаю, что пока стоит этого делать, потому что. Нави, потом клауднайна фоткнул. Не думаю, что пока стоит это делать, он ужас, это сотка вроде. Ровно причем. Да. на давай-ка. Клауднайна, пожалуйста. Азима ФМК. Выговна. Пролетело. Выговно. Чего у нас есть? Контракты. Соседвартов. Контракты рублей. абсолютно все 172 Давайте. рубля. Пробую. А, сумма контракта 230 рублей. Поехали. 400 Хорош. Живем сюда. <coughs> Че, тут выпадает? Франак ты? Это, это, с 50. С 50 рублей. Мы не выводим, потому что мы откроем и хотим вывести пушку за косарь. Азимов. Да. А, Зимов? Да. 250. А, 128? Да, он, он же дешевый. А, он в этом кейсе дешевый. Вот это, и сюда идём. Cloud9. Ой, говно. Бог червей. Снова этом. контрактики. 173 рубля, 216 рублей. Ой, и гавно. не залетел. А, хотя, подожди. Сколько я говорил? Ну, 216, да, по-моему? Ну, давай. Да-да-да-да-да, давай. Пробуем. Хороший прокурат, не залетел, к сожалению, ровно не до да, неровненько, ну ладно. Ну, в принципе, у нас есть вот это вот давно еще. Вреди. 50 рублей, похер. Не залетел. Ну вот как-то так. Нет. Ну, мы тут еще шансы больше же Надо было вот это или вот это выводить. Да ладно, хер с ним. Да ладно, хер с ним. Мы делаем, мы делаем контент. кому он мы делаем минус. Мы делаем минус. Камон. Будет хороший минус. Будет хороший минус, будет хороший а Ссылка на стример будет в описании. Я тоже стримлю на Твиче, но я изредка. Он он стримит чуть ли не каждый день, так что аккаунт его. чё еще хотел сказать? Да и в принципе все. У нас в основном контент получается хороший. Мы не выводим, мы делаем минус, а потом выводим вот что-нибудь дорогое. За две надо. Ну, 10 тысяча, тысяча две вот, ничего не подстроено, ничего не прокручено. Как видите, нам выпадает практически постоянно говно. Иногда только залетает самое нормальное. Вот, допустим, что за сегодня залетело хорошего? А, а, а М-ка, солнце в знаке льва, картель Азимов. Но, камон, мы сколько кейсов открыли, но мало что хорошего выпадало действительно за хороший балик. Поэтому а, ну, здесь ну... Нет, никакого накрута нету. Нам не подкручивать, потому что комонс. Я хочу... Нам да еще и подкручивать. Просто вы, скорее всего, видели этих блогеров, которые сидят там, открывают кейсы за сколько. На gg дропе за открыл, ножик за, ш... за десятку выбил, но камон. Камон, тут на Это... кейс есть такие типы, которые за 450 открывают, за 5к открывают. Вот отсюда они вытаскивают чуть ли не каждый раз перчатки. Камон, вы что? Лол. А тут причем шансы изговняжены на этом кейсе И что тут можно еще сказать это... Вот это чистый прокрут А у нас, смотрел... грубо говоря, постоянно минус пока что идет Я тут смотрел, потому что люди открывают кейс за косарь Мне выпало вот недавно, по сути а Вот это вот выпало Я до косаря дошел Вот это выпало или вот это выпало А им, я смотрю, выпадает кровавый спорт, Тычки, золотой карт, Всегда в плюсе а дыб посмотрю, кому вы что? Прикалывайтесь. Просто, как бы, люди знакомы создателями этого сайта, и все, в принципе. На этом, на этом собственно говоря, заканчивается вся мораль. А теперь самое главное. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял, поцеловал. Контент ждите сегодня какой Ну, сегодня 16, скорее всего, выйдет завтра вечером. ночью а мы, как говорится, прощаемся и уходим. ГЛХФ, good luck, have fun. спокойной ночи и да.